всем здорово, дорогие друзья с вами я Вули, и сегодня мы поговорим о том чем же сейчас заниматься в игре при сосед и что делать в нашей любимой игре приятного вам просмотра итак начнем с того то, что скорее всего не один я прошел игру Пресосед сосед миллионы раз да и причем прошел не просто первую часть ну и в принципе все части после чего вы задумаетесь о том чем же потом заниматься Итак, на самом деле, дел и вариаций много. Во-первых, зайти в различные тематические сообщества с обсуждением сюжета. Где вы можете поделиться своей точкой зрения на, по поводу самого сюжета, по поводу игры и так далее. Ведь у нас нет конкретного плана и всего сюжета целиком, по крайней мере пока что. И любая точка зрения имеет место быть. Следующее, чем вы можете заниматься, это создание Фановых или просто видеороликов на такой платформе, как YouTube, Twitch, TikTok и абсолютно любая платформа, связанная с выходом ваших видеороликов. Просто загружайте видео и рассказывайте о том, что вы хотите рассказать. То есть вы можете записать как различные прохождения, спидраны и так далее, рассказывая новичкам о том, что же и как, где и куда нужно сделать. Ну, а можете просто о чем то говорить, в принципе, как я. Идем дальше, и Hello Neighbor достаточно креативно играет, что первая, что вторая часть. И что там, что там есть возможность создавать свои моды. Да, для создания модов, например, все 2 еще не создали Hello Neighbor Motkit. Но все же, если создавать моды вручную, то сделать что-то можно, и в целом да. Но если вы не хотите париться и учить какие-то языки и так далее. Просто скачиваете холодный барматкит и создаете собственный мод. В целом у вас там нет никаких ограничений ни по количеству актов, ни по качеству мода, ни почему. Лично я к этому отношусь нейтрально, потому что есть хорошие, есть плохие, есть интересные, есть не очень. Все зависит от разработчика и от э, его э, углубленности в изучении холодной бармотки, а программа сама на самом деле интересная. Также вы можете создавать собственные карты для Secret Neighbor. Кстати, скоро будет видеоролик, как я создавал и создаю свою карту в Secret Neighbor. Карта будет сейчас на паркором. поэтому, типа, да. А, также вы можете в целом заниматься, чем хотите. Ну, вот в целом я рассказал вам все, что знал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи!